Всем привет! Вы на канале Федерации автовладельцев России под Красноярском отделении. Мы продолжаем свои рейды не в формате средств массовой информации. Сегодня мы неспроста находимся на проспекте Мира. Наши рейды посвящены будут и светофорам, которые установлены после капитального ремонта проспекта Мира. Плюс нам все во всех СМИ чиновники отчитываются, что на 97% работы уже везде закончены. Сейчас мы увидим все воочию, потому что на перекрестков по проспекту Мира светофоры работают не по нормативу, которые должны соответствовать. У нас освещение не соответствует, если говорить про ту документацию, о чем всегда говорит департамент городского хозяйства, что все в соответствии проекта. На самом деле в проекте учитывалось фонари светодиодные мощностью 120 ватт. А на сегодняшний момент э, данные фонари установлены мощностью во много раз меньше, то есть порядка 80 Вт. И куплены они ровно за те же самые деньги, которые предполагались затратить на лампы с мощностью 150 Вт. Сейчас мы пройдем по каждому перекрестку города Красноярска, почувствуем, что себя чувствует пешеход э, и одновременно проедемся уже, когда потемнеет. Что чувствуете? Вот мы находимся на перекрестке каратаного мира. Уже после капитального ремонта в районе колодца существует. Провал асфальта, причем здесь светофоры работают не в полном режиме, не то, как должны работать. Видите, при повороте налево водители должны уступить пешествию. Вот сейчас мы начинаем идти, начинается движение на проспекте Мира. При этом при всем движение для автотранспорта по всем нормативам после капитального ремонта должно блокироваться полностью движение для автотранспортного средства и полностью идти движение для пешеходов. Что мы видим сейчас. Сейчас э, перекресток переходят пешехода, одновременно автомобили не могут повернуть, потому что они обязаны по правилам дорожного движения пропустить. Но еще раз напомню, после капитального ремонта, любого, любой улицы, любого проспекта, светофоры надо устанавливать с новым нормативом. Кстати, почему они не работают по новым нормативам? Э, ну, это уже некая махинация у нас некоторых предприятий, обслуживающих светофоры в городе Красноярске. Для того, чтобы больше заработать деньги, они вставляли свои платы в управление светофоров, для того, чтобы больше, видимо, заработать денег. Как оказалось, компания, которая продавала все эти светофоры, узнала этот секрет, почему у них не покупают светофоры совместно с платами. Так, идем по проспекту Мира. Как идти пешеходу вот здесь? Ну, мы же оцениваем, да, работа у нас на проспекте Мира ведутся. Нам отчитали, что... Практически 90 там с копейками процентов все выполнено. Вот так куда ходить, особенно сейчас снежок, дожди, с колясками, маломобильным группам. Но ну, тут работы еще очень много. Никакого. Ну, свинорои видно здесь что-то нарыли. И, и как видно, что ну, вообще пешеходом здесь как ходить. И это еще в светлое время суток. Представьте, как здесь идти в ночное, в вечернее время. Как прогуливаться по центру города. Вы знаете, когда я услышал это в СМИ, о том, что э, чиновники отчитываются, что они много уже чего сделали на проспекте Мира. И когда я здесь оказался как пешеход, ну и вы знаете, не представлялся. Мира в районе Мира 9. Дороги, даже тротуары, даже еще работы не начинались. То есть видно вот там, где мы проходили, работы нарыли свинороги здесь работы еще не начинались уже конец сентября вот такое обеспечение для маломобильных групп чиновники сделали дай бог чтоб на нем никто не упал все крепления уже пооторваны и прямо вот на такую отдать, арматурку все поприварено уже все болтается кому это было делать а вот такие новые люки установили на сетях Робс Телекома за счет бюджета края. Интересно, каким образом нецелевое использование средств спишет по этому поводу. Бюджет края. Производственные работы. Производственные работы никто не ограждает. Вот такие приготовленные ямы для посадки деревьев. Но не знаю, как сюда. Может кто-то провалится или нет, но по всем нормативам. Вот зубчики, примыкающие к жилому строению, интересно, оставят так или просто... А ну, вот такая лежу. гора стоит, да, лежит прямо на тротуаре. Интересно, для чего она сложена. Видно, что здесь также никаких производственных работ не производится. Все подготовлено, красятся. А а вот, по такие короба... да? а вот такие короба у нас приготовили, видимо, для цветов с последующей укладкой, брусчаткой. Стоят как попала, не огорожденная. Все это лежит. Шевелится. То есть никак не закреплено, ничем не ограждено. Вот такие у нас производственные работы происходят на проспекте Мира. И чиновники на Мира 37. Тротуар с дырочками. Уже листья лежат. А еще правее. Если вы пойдете, Еще увидите торчащие штыри. Можно напороться. То есть никакие производственные работы не проводятся с точки зрения безопасности. Брусчатка вот, кстати, начала проваливаться и поплыла. Ну, здесь, видимо, никакого уплотнения грунта не производилось. Именно таким образом все и происходит. Ну и, как мы видели, есть ограждение с бордюром деревья. Здесь бордюр не устанавливался. Так, мы на перекрестке Мира. И что мы обнаружили? У нас столбы оказываются по одной гайке. Это является нарушением, так как все гайки на всех опорах должны быть законтрогаяны второй гайкой. Такие столбы от шевеления ветра может разболтать и со временем он может упасть. Ну, скорее всего, работы уже приняты. И, э, итак, итак мы прошлись по проспекту Мира с точки зрения пешеходов. Э, на некоторых участках к работам мы еще до сих пор не приступили. Есть участки там, где уже вроде как что-то сделали, но много замечаний. Э, тот процент, о котором нам говорят чиновники, уважаемые чиновники, вы что не понимаете, что мы э, как автовладельцы, как пешеходы, как жители города Красноярска, ходим пешком и все видим. Вы кому говорите, что 90% всех работ вы выполнили? Вы вот сами-то пройдитесь, посмотрите, вот вам кто эти отчеты делает, когда вы вещаете это в СМИ, когда затем выходят СМИ, общественники, общественный контроль по поводу всех этих ремонтов, которые сейчас происходят. Мы видим массу замечаний, мы видим массу участков, где еще даже к работам не приступили, остался месяц для того, чтобы вам все это доделать. Сейчас мы отправляемся в рейд на автомобили, для того, чтобы показать, как видят как мы поехали по проспекту Мира с точки зрения автолодельцев. Как себя чувствует автолоделец, когда он едет с таким освещением уличным, с точки зрения дорожным уличным освещением, когда освещение стоит не по проекту, мы видим, как установлены светофоры, новые современные светофоры, которые просто при таком освещении нас слепят. Мы видим, как фасады домов справа и слева освещают проезжую часть. Что самое интересное, сейчас очень будет большая разница, где видно, насколько плохи фонари освещения над проезжей частью, в отличие от светофоров над на площади Революции то есть те фонари, которые стоят на площади Революции они освещают проезжую часть на проспекте Мира то есть мы сейчас буквально скоро подъедем уже к этому перекрестку смотрите как просто слепят э, светофоры из-за того, что недостаточное освещение пешеходов по обочинам вообще не видно весь проспект Мира освещается за счет освещения фасадов э, это является нарушением проекта и таким образом водитель абсолютно не видит ни пешеходов, где они перебегают проезжую часть. Вот смотрите площадь Революции справа, насколько она освещает. Посмотрите, где установлены опоры освещения. Вот он стоит справа опора освещения. Вот она. Она для кого? Для пешеходов или для проезжей части? То есть при таком э, коротком, при такой короткой штанге э, данные светодиодные фонари освещают только по нормативу по проекту штанга должна находиться практически на середине проезжей части, то есть грубо говоря 2 метра вылет над проезжей частью едем дальше, вот мы проезжаем площадь Революцию, здесь светло потому что очень хорошо хорошее освещение сделано на площади Революции, которая ранее была темной едем дальше проезжаем только площадь Революции Здесь как раз видно от освещения очень хорошо пешеходный переход. И опять попадаем в темень, опять попадаем в ярко светящиеся э, светофоры, которые нас слепят. И опять мы попадаем в тот случай, когда по краям проезжей части вот эти с, э, все фасады, всех зданий, они просто слепят нас, а проезжую часть мы не видим. То есть наше зрение, как у водителей, фокусируется на освещение справа. А здесь мы, как получается, попадаем в тень. Не видно ни пешеходов, светофор меня слепит. Я не вижу ни одного пешехода, который подходит. Дальше мы, если поедем, мы сейчас еще увидим очень замечательную картину, когда... Э -э -э Помимо того, что светофоры неправильно работают, они еще и создают на сегодняшний момент пробку на проспекте Мира, так как ранее были П-образные пешеходные переходы. Я напомню, все раньше их хаяли. На сегодняшний момент по нормативам полностью должно блокироваться движение для автотранспорта. И пошли пешеходы. Сейчас мы подъедем к перекрестку Мира Вамбаума. Итак, перекресток Мира Имбаума. Смотрим. Горит зеленый для прямого проезда и пешеходный переход. То есть для того, чтобы повернуть направо на Венбаума, водители обязаны сейчас пропустить всех пешеходов. Ранее здесь был П-образный пешеход, так как не было норматива сейчас действующего. И все пешеходы ну, проходили буквой П. Сейчас по новым нормативам, после капитального ремонта, все потоки блокируются. пешеход. Обратите внимание, с левой стороны на Мира. Дом быта, у него много рекламных светящихся...